Привет всем, и сегодня с вами помощник. Сегодня я бы хотел рассказать о очень интересном классе танк. Основная характеристика. Жизненная сила. Вторичная характеристика. Сила. Оружие, клинок и щит. Броня. Тяжелая броня. Преимущество Очень высокая защита. Больше количества жизней. Недостаток. Низкая магическая защита и уклонение. Элемент. Лед и свет. Роль в отряде. Танк. ПВП преимущество. Убийца Берсерк. Маленький рассказ о танке. Чемпион. Это рыцарь цвета, полностью сконцентрированный на защите. Одетый. Тяжелый доспех, вооруженный щитом и мечом, в бою всегда находится на переднем фоне. Прикрывает всегда своих товарищей. Умение чемпиона позволяет ему при привлекать внимание врагов и выставить под градом их ударов. В то время, как остальные члены отряда делают свою свое дело. Они могут одновременно удерживать на себе большее количество монстров. Хоть чемпион обладает всего лишь средней мощь, мощью атака, при долженном умении он может сыграть ключевую роль в общей победе. Этот класс исключительно востребован в группе, который желает добиться успеха. В своем приключении. Чемпион неплохо справляется в одиночку. Хоть растет более медленно. Чемпион представляет других классов. Умение танка. Умение первый уровень. Натиск. Атакующая. Наносит цели урон и замедляет ее. Высшее правосудие. ХП умение. Большой урон по площади. Десятый уровень. Сотрясение. Атакующая. Причиняет урон и оглушает цель. Удар жизни. Атакующая. Причиняет физический урон. Двадцать пятый уровень. Подкрепление. Баф. Повышает физическую защиту. Регенерацию. Жизнь. Время действия 10 минут. Удар щитом, атакующая. Удар по пяти целям в радиусе действия. Наносит дополнительный урон, зависящийся от уровня атаки и защиты. Насмешка. Баф. Дразнит цель. Заставляя ее напасть на чемпиона и замедлять ее. 40 уровень. Вызов. Баф. Насмешка достигает ушей 20, до 20 врагов. Наносит небольшой урон. Дождь. Баф. Снимает физическую защиту из ближайших противников. Защита. Правосудие. Баф. Повышает физическую защиту. Уровень 70. Стена щитов. Баф. Повышает сопротивление. Священный шторм. Атакующая. Удар по 8 целям в радиусе действия. Наносит физический урон и высасывает определенный процент вражеской жизни. Равновесие. Пассивный. Повышает жизненную силу. Уровень 85. Сломя голову. Баф. Исцеляет и повышает максимальное Значение жизни. Повышает скорость перемещения. Непобедимый. Баф. Неуязвимость до 10 секунд. Отчаянный. Баф. Резко повышает шанс критического удара и физическую атаку. За счет снижения физической защиты. Морозная вспышка. Пассивный повышает урон от атаки льдом и светом.